Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня представляем вам аллерголога Лазовскую Ольгу Александровну. Ольга Александровна ⁇ врач высшей категории, аллерголог, иммунолог, терапевт. Специализация сертификата по аллергологии, иммунологии, пульмонологии, терапии. Окончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова в 2005 году. Интернатуру в 2006 году и Клиническую ординатуру в 2008 году на кафедре Госпитальной терапии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. В настоящее время, ассистент кафедры общей врачебной практики, семейной медицины, Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, Ассистент кафедры фармакологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, врач-аллерголог-иммунолог в клинике Аллергомедс с 2007 года. Направление деятельности, диагностика и лечение аллергических заболеваний, в том числе с применением методов осид, бронхообструктивной патологии, коморбидных состояний, проведение и оценка специфического аллергологического обследования, в том числе кожных проб, функциональных исследований в пульмонологии, в том числе функции внешнего дыхания. Научная деятельность связана с изучением особенностей патогенеза обструктивных заболеваний легких. Действующий член Российского респираторного общества, Европейского респираторного общества. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, allergomet.ru, клиника Allergomet ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект 109.